Это коттедж. А я ещ по подводной дорогой. Может это мне и так класней. Это будет самый большой дом. Это будет. А вот здесь у нас будет стена. Вот тут. Сина. А уже тут будет проход, мою кону Немножко а mm. теперь, пожалуй, мы поставим кое-что. Короче. Uh делаем вот так, потом делаем вот тут, тут, тут, тут, тут. Здесь, здесь не сделано. Вот, вот, здесь. Короче, там музыка уже не, не работает. Да какой-то музон попа. -по. Подберем подстройку эту. Потому что я уже много музонов испробовал. Давай. Конечно, Пусть пусть Там радио. Видите, какая смешивая. И какая она громкая. <свист> я уже как говорил. А, я уже вам говорил. Да, это Вот. <свист> <свист> <свист> Вот здесь вот эту фигню не и... заделась по Вот. <свист> так, а теперь мы поднимаем комнату. Она, кажется, будет можно выше подняться, да. кстати. Вот тут Поднимок. Короче, Так сейчас мы поднимем по-другому сделаем. А что мы будем поднимать по одному боку, а там вот. Ну, Блока, короче. Смотри, короче. Делаем, короче, раз. Теперь поднимаемся уже души. Два волка добыть. Давай два. Фикс. Давай два. что нибудь А потом в волк идем. бог, Манева очень красивый красивому ему вот сюда. Бог. Так. Ну что там у нас не его сложено? Да что там такой короткий маневочек? Я его по громче ставить, И получше И, и по А теперь идем в бок сюда. иди стоять кое-что не закончу хм. Уф. король, сделаем вот так А, как, как, как, как. И будем стоять вот так, тут будет... А здесь... А тут идет три то есть. То есть. Да. Короче, поднимаем до максимальной высоты здесь. Поднимаем. Тут обычно заборным вверх. Уже не могу даже поднять теперь Так, тут теперь... Разрушаем. Я уже тут что-то заделался тут короче дела плохи у меня здесь просто я не понимаю это возможно короче сейчас я что сделаю идем туда сейчас у нас там строительство идет Полноценное, потом еще не допустим кое-что сколько тут модов мобов что тут спит спит спит, спит. А -а -а. все критики короче вот так согласен нокаут все вот нокаут а это что он тебе делает блять что ли вот так согласен и ну, вот и до этого тоже Ай. И. Обох вс. Дорога у тебя. Что есть? Соперников мне нету. нет -а, никаких. Вот так. Может, он никогда не, не появится у меня знаете вот я вот тут долго раз думал и думал что вот на этой этаже кухня все есть, там все есть может я слишком переборщил, а там была маленькая Площадка, крупная площадка. площадка. затем на втором этаже у меня будет. Это еще будет. А, на чердаке будут выходить мои деньги. Так, тут будет складовка. Очень большая кладовка, Это будет. А на самом первом, самом верхнем этаже у меня будет Там mm -hmm. будет хранишься за денег. Да, именно то, кто хранишься за денег. Тут много наделений здесь. С частями. Тут будет. Для. Тут дерево варенье. От... Отдельная часть. А где будет часть крафтинга всякого и молнии тут. Не молния, тут отдыха будет. Часть отдыха. А здесь будет сама кладовочка такая. Большая-большая кладовка. Пусть. сейчас Чейская отдых, отдыха, пока будет комната. Да, пусть вот да, так вот. Да, так получше. Короче, сейчас, наверное, комната моя. Да-да-да. А сейчас поднимаемся повыше. Сейчас. Снимаем на этих колоннах. короче что-то тут засиделся короче сейчас погодите-ка кое-что придумал сейчас Ещ один конек. Из моего разрешения никто не ходит. Пожалуй, не понял, да больше. А-а-а, на -а, кухню больше жрачка, а тут еще. А тут уже здесь. Вот. Будет всякий. Нужны предметы здесь. Кватовка. Ну, как-то так. Телевайни. Короче, тут будет отдыхать. Тут будет, не знаю, что. Тут будет склад для материалов. Проводиться здесь вот будет проводиться разные опыты это будет лаборатория а так лаборатория. это кладовка всякие вещи итак короче так Сейчас мы тут быстренько приберемся. Здесь. Вот тут. Поставим тут. -что. О, и что. Раз. Два, три, четыре, пять. Так, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. так короче То есть. То есть. как он построил уже тут. уже это отлично это трехэтажный дом чердаки именно будет схват а там сбоку будет за секретный там проход кое какого будет я Да, ссылку, что... Будет the uh... так все сейчас надо с сейчас каждый, каждый получит ты меня тут когда утро заставить пойду в кровать и никто мне не помешает Достал да уже, блин, ты достал уже. Короче, сейчас навожу на тебя. Кейсел. Убиваю. Вот так. так. Ох, теперь могу поспать. Смомер. Эндермен. А не сама Эндермен. Вс, горите. Пошли. Что тут открывается Да не хотят скрыться. А ты это делаешь? Ты чё хочешь тут? Вот ты. Да. Он um. умер. Um. придумают удари он здесь телепортируется гуда он все держать а блоки ворнулись так вот все а зачем кстати столько блоков не что там дальше строят ничего я не понимаю их нафига столько блоков -то? Смотрите продолжение в